Сумчатый эксперт. Рекомендую. Стильная женская сумка. Весна-лето 2022 года. Сумка. Из коллекции города Пенза, фабрика Оливия. Нежная розовая кружева. Мягкая модель. Широкий удобный вход. Будет уместно для повседневной носки. Замечательная фурнитура. Великолепный крой. Сдержанная в своей отделке. Ручки вшиты и закреплены на гантельках. Который является декором в данной модели. Сумка легко открывается. За качеством фурнитуры следят производители-модельеры. Внутри качественный ХБшный хороший подклад, кармашек на передней стенке и прилегающий карман на молнии на задней, на задней стенке молнии тоже карман. Сдержанный розовый пудровый цвет позволяет. Комбинировать сумку с различными цветами одежды. Качество сумочек ГОСТ. Пустая сумка держит форму. Сумчатый эксперт. Рекомендую.